Hi,大家好! Um, это наш канал китайский 321 один Ю 521 Сегодня último, новую китайскую скороговорку старые ЧИН Давай начнем ЧИН 亲 -тин, -тин, ,亲 -тин, тин, тин, тин, тин, тин, чин, -тин, -тин, тин. Что это значит? Это значит, на верхушке сосны тихо сидит стрекоза. Она спокойно отдыхает, тихо сидя на верхушке сосны. Ага, давай еще раз, чуть-чуть без быстрее. Чинг сон динь. Дин, "Тин", чинг тинг. Чинг тинг тинг. Чинг тинг динь. Чинг тинг динь. Чинг, чинг, чинг сон динь. сон динь. Все. Подписывайтесь на наш канал. У нас еще много видео. Какая тема видео вам интересна. Пишите. Ждем вас. Учим китайский вместе. Давай, скоро увидимся. Пока! Зайден!